Всем привет, желтый мужик, анекдот для практикум первый спортзал Разговариваю два собеседника, хозяева магазина Ну как? Спросил первый Тебе дала... Твоя реклама дала результаты? Какие? Отвечает второй. Представь себе, позавчера я дал рекламу о том, что мне нужен ночной сторож, а вчера меня обчистили вчистую. Зато с первого дубля. Желтая вожить.